Кафе, где -то, где -то. Фотосъемка 5 гривен Фотосъемка 3 гривен это В тяжелом зное, как неизбывность что-то ноет. И с каждым часом голос глушит. От затеканий и удуший угар шумного вокзала Перебираются устало. Я вижу, по воде по суше бредут отвершим и не забыть застылость линий, И этот свод картон на синий, И пушки, и пальбу из ружей, Какую, если фронт не сдужит, То сволокут полураздетых На койке в тесных лазаретах По тысячи на сотни мест И будет стом стоять окрестно. Судьба жестока и сердита, Проценты требуют с кредита, В цепях плача свои гробы Гнут спины жалкие рабы. Увы, они обречены, Не ведая своей вины, ее воинственному жалу, И кажется, что жизни мало. Поскольку чем беднее культура, Тем больше власть у дуры, Чем больше без ума голов, Тем больше слов, как бы ни слов. Но лишь свобода дарит счастье, Без денег и других напастей. Поэт найдет его случайно В асфальте мокром, В мире, в Of I think in J.R.R. Martin II, she saw somebody who could kind of protect her yeah. uh, and warn uh, the evil people of Hollywood away from her, uh, and to little, uh, you know, her out for You know, the most important in Australia, Well, I don't know if she really loved him, but he said, certainly before he died, that he loved her and, um, and left her an enormous sum of money. I think in J. Hart, Martha II, she saw somebody who could kind of protect her and, and, and ward the, uh, the, the evil people of Hollywood away from her. Well, I don't know if she really loved him, but he said...